Здравствуйте! Вас приветствует Международная ассоциация независимых инвесторов и множество вопросов связано с показателем PE, Price Earning Ratio, как он звучит во всех источниках. Очень много вопросов, что это такое, с чем это едят и почему это используется. Мы обучаем разным стратегиям инвестирования на зарубежном фондовом рынке от портфельного дивидендного инвестирования до трейдинга и опционных стратегий. Если вы хотите научиться грамотно инвестировать, то пройдите по ссылке и узнайте, какая стратегия вам подходит больше. Мы дадим свои рекомендации. У инвесторов это один из часто встречающихся показателей, по которому они оценивают компании. Этот показатель используется во всех информационных ресурсах и, если проще говорить, это отношение говорит нам, за сколько лет наши инвестиции окупятся. Допустим, вложили 100 долларов. Это отношение равно 10. Значит, наши 100 долларов окупятся за 10 лет и прибыль за каждый год составит 10 долларов. Вот так вот, если совсем по-простому. Ну а дальше я предлагаю пройти к примеру и уже на примере посмотреть, каким образом вычисляется и что в принципе говорит нам этот показатель. Мы уже сказали, что это отношение рыночной стоимости акции к доходу на эту акцию. И информацию зачастую, уверен, что каждый из инвесторов, нет-нет, э, да возьмет с сайта Finviz, поэтому сделал скрин оттуда и возьмем известнейшую компанию. На данный момент стоимость акции и 1405,76 центов. Стоимость акции мы знаем и остается разделить эту стоимость на доход на акцию. Доход на акции обозначается аббревиатурой EPS, Earning Per Share. И мы видим, что здесь целый столбик EPS. Какой же EPS тут взять? Надо сказать, что компании отчитываются раз квартал. И каждый квартал – это... Абсолютное значение присутствует ну, во всех источниках, ну в том числе и в отчетности компании. Так вот, EPS, доход на акцию, нам нужен за год. Несмотря на то, что отчитываются каждый квартал и указывают доход в квартал, то нам эти четыре квартала необходимо сложить. И все же в источниках очень часто указывают доход за год. Если же дохода за год нет, и, например, мы находимся в середине года, и такую информацию попросту пока еще невозможно добыть, то здесь приходит нам на помощь такой показатель, как EPS и в скобочках TTM. Это означает, что доходность акции, вот этот показатель, доходность акции, показывает за последний, за последние 12 месяцев, что и соответствует годовой доходности. Да, конечно, в каждой компании, вернее, в некоторых компаниях доход за каждый квартал может сильно разниться. Но в любом случае, чтобы на данный момент каким-то образом оценить компанию, мы берем этот показатель. Итак, мы берем 49, 49.16%. Это доход на акцию за последние 12 месяцев. Разделим и получим 28,6. Что это такое? Что это за число? Что нам говорит и мы видим, что оно немножко разнится с тем показателем, который есть на сайте Finviz. Это ровным счетом большого значения не имеет, потому как, скорее всего, здесь расчет был по другой, сто... по другой рыночной стоимости акции, ну а мы получили значение несколько другое. Так вот, что же нам говорит показатель PE? Считается, что показатель PE равный от 10 до 20, то есть интервал от 10 единиц до 20 показывает компанию недооцененную, то есть компания, которая имеет потенциал роста и компания, которая находится в том положении, когда выгодно ее покупать. Если PE, скажем, выше 20, там 30, 40, 50, 60, бывает и 100 раз, то есть это значит, что рыночная стоимость акций превосходит намного ее доходность, в этом случае компания считается переоцененной. Покупая ее, вы в большей степени рискуете потерять свои активы. Ну а если PE находится от 10 до 20, то в этом случае у вас намного больше шансов приумножить свои активы, нежели потерять. Почему мы не берем PE от 0 до 10? Конечно, хотелось бы э, такую компанию взять, потому что наши инвестиции окупятся намного раньше, доход будет больше. Вместе с этим низкий показатель PE говорит нам о том, что в компании есть какие-то серьезные проблемы. И так просто их не выяснить. Нужно смотреть, либо это какие-то судебные иногда решения бывают, может быть испытывают какие-то колоссальные падения стоимости своего товара, который они производят, либо какие-то катаклизмы обрушились и неизвестно, честно говоря, выберется ли из этих катаклизмов и из этого низа компания. Поэтому ПЕ от 0 до 10, такие компании мы отметаем. И даже где ПЕ 10, здесь тоже нужно смотреть внимательно. И все-таки показатель ПЕ дает нам оценку компании. Потому как если стоимость рыночная растет, а не растет вместе с этим доходность, то показатель все выше и выше, что говорит нам о перекупленности. Если же растет доход, а стоимость рыночная не растет, тогда PE понижается. Ну, это логично. В этом случае дает нам перспективы к покупке такой компании. Ну, а если оба показателя растут вместе, и рыночная стоимость акций, и доходность, то вместе с этим и показатель остается на одном уровне. Если он нам интересен, если он находится в режиме от 10 до 20 единиц, то в этом случае мы покупаем. Бывают случаи, когда показатель PE вроде бы находится в интервале от 10 до 20 единиц, но стоимость акции в этот момент она меньше доллара, скажем, да. В этом случае доход еще меньше, то есть он где-то в 10-20 раз меньше. это значит, что компания находится на таком на грани, на, в кризисном положении. И в этом случае показатель PE необходимо бы проверить какими-то другими соотношениями, ну, о которых я думаю, что мы чуть позже будем рассказывать. Ну а пока я советую посмотреть на капитализацию компании, ну а также на абсолютные числа э, доходность на акцию, ну и, конечно же, сама стоимость акции. Чтобы не получилось такого, что цена очень низкая, и в связи с этой низкой ценой любая доходность, даже 01 тысячная, то есть 1 цент на акцию, то это уже показатель PE выводит в эту зону от 10 до 20. Если сделать заключение, то показатель PE действительно интересный показатель. Показатель, который говорит нам о недооценке либо переоценке компании. И вместе с этим после определения компании по этому показателю необходимо посмотреть еще соотношение для того, чтобы убедиться в надежности компании. Есть еще отношение PE с пометкой форвард, Это прогнозное значение и предполагает оценку компании в будущем. Алгоритм определения этого показателя аналогичен, что мы сейчас разобрали, но нужно только понимать, что этот показатель, скорее всего, на аналитических ресурсах предоставлен аналитиками именно того сайта, откуда вы берете это значение. И лучше бы, конечно, чтобы прогноз исходил из самой компании.